В студии Артемия Лебедева задизайнили домовые таблички для Москвы, которые уже висят практически на каждом здании. Теперь заказ табличек с любым текстом доступен каждому. В нашем магазине легко и просто выбрать формат, размер и нанести нужную надпись. Аутентичная московская уличная табличка станет украшением любого фасада или роскошным подарком.